Так, у нас уже скоро будет конец 2022 года. Это последнее видео с новостями в этом году. Вот это поворот. А может и вообще последнее видео с новостями, так как мне надоело их делать. Поэтому давайте уже расскажу, что там нового. Вышло обновление для флотпак портала XDG, десктоп-портал. Это версия 1.16. Если кто не знает, то Flatpak порталы позволяют общаться приложением и системе между собой. Так вот, в новом обновлении добавили портал глобальных горячих клавиш. Этот портал позволяет использовать на Вейланд горячие клавиши, так сказать, в фоновом режиме, когда окно приложения не сфокусировано. Странно, что такая проблема вообще была. Вторая новинка – это то, что добавили мониторинг фоновых приложений. Очень вероятно, что это добавили для того, чтобы в Gnome реализовать управление фоновыми приложениями, ведь это давно у них находится в планах. Разработчики дистрибутива к Ubuntu решили по умолчанию включить формат влотпак в свой дистрибутив, что, например, ранее уже было сделано в Ubuntu Mate. Это довольно забавная ситуация, что официальные дистрибутивы из семейства Ubuntu – Начинают использовать по сути вражескую технологию, ведь Ubuntu развивает и использует свой собственный формат приложений под названием Snap, который является прямым конкурентом Flatpak. Вот только мы хорошо знаем, что Flatpak намного популярней, из-за чего многие не могут от него отказаться. Также, спустя аж целых два года, вышло обновление для рабочего стола XFCE. Это версия 4.18 в которой, ну, честно говоря, тут реально за два года нет ничего интересного. Я не знаю, что они там целых два года делали. Ладно, за работу. Пайн 64. Если кто не в курсе, эта компания выпускает всякие открытые, свободные устройства, которые не имеют в себе всяких запатентованных, перепатентованных технологий. За свое короткое существование они успели выпустить ноутбук, смарт-часы, телефон, планшет, беспроводные наушники, электронную книгу и много чего еще. И все это с открытым исходным кодом. Так вот, они анонсировали планшет Pine Tab 2, что там по характеристикам я не шарю, но Pine 64 всегда выпускает что-то маломощное и простенькое, поэтому ожидать чего-то крутого не стоит. Расскажу немного истории. С недавнего времени разработчики почтового клиента Thunderbird и K9 Mail решили объединиться. Ведь Thunderbird доступен только для ПК, а K9 Mail – только для телефонов. И вот, собственно, после объединения этих двух проектов, K9 Mail потихоньку превращается в мобильную версию Thunderbird. И разработчики показали, каким будет новый дизайн мобильной версии Thunderbird. Слева – старый дизайн а справа новый. Вышел OpenShot 3.0. Это такой видеоредактор. Мне казалось, что он давно помер, но нет. В этой версии улучшили производительность, добавили стабильность и сделали более чем 1000 улучшений, если не обманывают, конечно же. Ну и на этом все. Вышел Blender 3.4. Мне всегда не нравится рассказывать о новинках в блендере, так как их постоянно очень много. Ну да ладно, я блендеры люблю, поэтому помучаюсь немного. В Cycles добавили Puff Guiding. Если коротко, то эта функция позволяет уменьшить шум в сцене, а также сделать освещение более реалистичным. Признаюсь, меня удивило это нововведение, особенно в примере с водой, там разница очень заметная. Добавили Auto Masking это новая функция для режима скульптинга. Как я понимаю, то она позволяет упростить добавление всяких деталей. Ну а дальше мне лень рассказывать. Разработчики Вулкан реализовали декодирование кодиков H264 и H265. По идее, это, конечно, маловероятно, но возможно это исправит недавние проблемы с тем, что из дистрибутивов начали убирать поддержку запатентованных кодиков H264 и H265. Например, недавно поддержку этих кодиков убрали даже из Steam OS, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Вышел Linux Mint 21.1 под именем Vera. На мое удивление, в этот раз разработчики сделали довольно много заметных изменений. В первую очередь визуальных. Поменяли иконки папок. Теперь они бежевые, а не зеленые, как было раньше. Также, теперь по умолчанию вместо зеленого оформления используется голубое. И в целом, там поменяли все цветовые акценты. Теперь они более яркие и красочные. Ну и да... Еще теперь в Минте абсолютно новый курсор. Вау. Теперь, чтобы скрывать уси окна, есть на панели штука с правой стороны, как Windows. Немного изменили дизайн центра приложений. Теперь он выглядит совсем чуть-чуть лучше, но более важное изменение что в новую версию Linux Mint добавили поддержку формата Flatpak, а также по умолчанию теперь доступно приложение из магазина FlatHub. Это хорошо, что разработчики Минта наконец-то додумались хотя бы немного улучшать свой дизайн. Mozilla объявили о том, что они планируют создать свою социальную сеть, которая была бы свободной альтернативой существующим популярным социальным сетям. Эта социальная сеть будет частью Fediverse. И скорее всего будет основана на Мастодон. Мне и правда интересно, что у них выйдет, так как Mozilla давно борется за свободный и здоровый интернет. Например, тот же браузер Firefox – это единственный свободный из существующих браузеров, и было бы интереснее, если бы они расширяли свободу в интернете, а то кроме Firefox они особо ничего и не развивали. Linux Foundation объявили о создании фонда Averture Maps Foundation – это новая инициатива по разработке открытых карт. Ситуация сейчас таковая, что до сих пор нет нормальных открытых карт, которые могли бы реально конкурировать с теми же Google-картами. Основали эту инициативу Amazon, Meta, Microsoft и какая-то Том-Том? Эта компания, оказывается, делает всякие GPS-устройства и другие продукты, связанные с навигацией и картами, потому неудивительно, что они в этом участвуют. Как пишут разработчики Overture, они стремятся к совместному построению карты. При этом стремятся, чтобы качество данных было высоким, данные будут проходить проверки на выявление ошибок, вандализма и все в таком роде. Еще что интересно, они планируют развивать не только 2D карту, но и 3D карту. Поэтому, если коротко, то эти открытые карты от Averture могут стать неплохим таким конкурентом для Google карт. Не знаю, важная ли эта новость, но в последнее время завирусилась информация, что проект Phosphost закрывается. Это бесплатный хостинг для свободных проектов. Phosphost использовали многие проекты, например KDE, Gnome, Debian и много кто еще. Phosphost прекращает работу, потому что генеральный директор проекта куда-то пропал и исчез. Поэтому свободные проекты, которые пользовались услугами Foshost, могут немного пострадать, но это не беда, ведь появился проект Radix, который был создан участниками Foshost. Поэтому если чё, свободные проекты просто перейдут на него, и все будет четко. В этом месяце очень много интересных новостей от проекта Гном. Я пошутил. Новостей, короче, вообще по нулям в этот раз. Так, ну шо, вроде с новостями все, чё могу сказать. Там же это самое, Новый год скоро, в подарок 31 числа, я опубликую подарочный ролик, поэтому ждите. Я, конечно, очень вероятно буду праздновать Новый год без электричества и с ракетами вместо салютов. Вы слышите выстрел? Это отнюдь не салют в мою честь. Надеюсь, в следующем году уже всех этих русских мразотных тараканов выгонят, и будем мы жить нормально. А так, всем добра и пока!